Хочется измениться, хочется извиниться, Хочется быть хорошим, истина Божия. Больше мне не влюбляться, больше не поддаваться, Ни на какие аферы медленно Где же те пусть не я, но те же Нет, их быть не может Только сердце болит и гложет Все таки где же, где же Те пусть не я, но те же Нет, их быть не может Только сердце болит и Только зачем все это? Мне старику поэту Я никому не нужен, Даже не числюсь мужем Раб я своей стихии, Часто пишу стихия, Реже найти пытаюсь, А нахожу и каюсь. Где же, где же те, пусть не я, но те же Нет, их добыть не может, только сердце болит и гложет Все-таки где же, где же те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 Игло!